Это вам что-то сяду. Себя, да. Резал? Там а весь подъезд проверил. Ты ты вроде ментов все бил, да? Там там все губится, я сижу. Я сижу в участке, мужик пишет заявление с моих слов, у него перчатки силиконовые, они все помощью. В городок. Я И а он говорит, вы кончины наверх обман, у нас а так и наверное. И, и ментов, по и, и, и соседей. Они больше, участвовать, тебя поймать не могли. Слышишь, я не помню. Ты, Слушай, Илюх, Илюх. Я думал, я с вами порезал. Да, Илюх, Илюх, Илюх. Ты и ментов, и соседей тогда... И ты, соседи, ты, и ты, и что, ты что, из ребы не мог выйти, ты понимаешь? Я думаю, Следующая остановка. 3 июля мой молодой человек попал в больницу Ганушкина, где он тоже был проходить лечение принудительное по решению суда две недели. И за два дня до выписки он опять же мне звонит и говорит, что вот завтра приезжай, будет выписка, мама приедет. Я полная мотивация, энтузиазма, еду туда. Было число 12, вот. <смех> Встречаюсь с его мамой, и тут ко мне подходит мужчина, который с ней был. Я сначала подумал ты его чем? Вот. Он ко мне подходит, уводит меня в сторону, говорит, там, давай, сейчас с тобой поговорим серьезно. У Ильи проблемы. Не стоит травмировать его расшатанную так. Психику будет лучше, если ты уедешь, если он тебя не будет видеть. Илья! Илья! Тут выходит Илья. Первые его слова — это что за хрен с тобой, типа, маме своей говорит? Дмитрий Сидоров, журналист издания «Такие дела». Я насчет Ильи Павлова. Вам сейчас удобно говорить? Что вы хотите от меня -то узнать? А, ну, хотел вам несколько вопросов задать а, по поводу Ильи вообще. Я не хочу общаться. Если он все равно не хочет общаться, я тоже на эту тему общаться не хочу. Мужчина полностью переговоры вел, говорит, то, что вот там, чтобы у тебя проблем с полицией не было, сейчас поедем к психотерапевту. Выходим на улицу, там такси стоит около парадный. Он попросил маму, чтобы я поехала вместе с ними несколько раз, его полностью проигнорировали, и он встал, как бы, около машины открытый и говорит, типа, нет, я не поеду. И... Таксист обходит машину, и вместе с таксистом этот мужчина начинает пихать его силой, как бы начинаются крики, он сопротивляется, естественно, ей, ну, не знаю, почему я ничего не сделала, мне еще крикнул таксист почему-то, да не ссы, мы сейчас приедем, типа, через полчаса. <Слышленный в рейтинг> что думаете, Если <связывает> да, да, да. а, а, это точно то место, да. Кстати, да, еще не точно, что это. Не точно. Ну не, ну, там-то в рапорте написано, что это адрес, но не факт, что это не, правда. Не это факт. Факт? написано, то факт. Факт. факт. Ну они это со слов родственников просто взяли. По фоточкам. Потому по что или я вам бивалетным состоянием, состоянии, у него нельзя взять показания, где он находится. Ну те кирпичи, стены. Да, это только это с этой стороны. Алло, здравствуйте. И мне бы хотелось полицию вызвать. Здравствуйте. Здравствуйте. А с кем Здравствуйте. можем поговорить? По поводу а, все, все основания полагать, что у вас в центре содержится парень, кто не в своей воле. А с кем-то можем поговорить? Мой дом. Здесь нет такого. Дальше у меня с ним никакой связи не было. Два месяца полностью переговоры все через маму. Я ей честно призналась, что да, я курю и не вижу ничего там плохого, моя мама знает. После этих слов она сказала, что чтобы увидеться с ним или даже созвониться, мне надо пройти реабилитацию. Здравствуйте. Здравствуйте. Я. Моего молодого человека здесь удерживают незаконно. Здесь находится реабилитационный центр. Вот я обращалась в полицию, писала заявление, как объявить о пропавшем. И вовремя нахождение установили. В чем он зависит? Траву курят. В чьей территории какого числа он? Тотишина, блядь. Ну, по поводу дела. Нахождение. Павлов, да? Да. Что, вы даже знаете, за кем мы пришли? Алексеевич. Ну, собственно, ручник подписан родителями мы его можем увидеть? Ну, в данный момент пока нет. Почему? Он там проходит мероприятие. Какое? Утреннее собрание. Хотите сказать, у нас не пусть. Ну, я не могу это сделать. А кто может? Это через руководителя, наверное А там не написано, что он может и по тебя театру? Я не изучаю эти договора А что мы делаем? Моя задача корректировать поведение А я с Ильей смогу убедиться? Нет, сейчас пока нет А как собрание Уже пройдет? я не вижу такого права А лечить людей без лицензии есть права? то, что Это вы приживаетесь фондом НАН. Фонда НАН не существует. С 2015 года, еще в период, когда эта организация существовала, было гигантское количество людей, в том числе откровенных мошенников, негодяев. Это раскрученные бренды. Когда вешают ярлык, мы там занимаемся реабилитацией по 12 шагам, а потом, кроме как в морду дать, ничего не делают. 12-шаговые программы могут реализовываться только в открытом пространстве. Это просто и очевидно. Понимаете, наркотики-то ведь такое дело, что все-таки он убивал сам себя. А зачем вы снимаете? Зачем вы снимаете без разрешения? К сожалению, надо констатировать, что сейчас в основном наши реабилитационные центры, они репрессивны в своей деятельности. Там нет профессионального мотивационного процесса. Там присутствует очень много насилия. Люди пытаются денег срубить на, на грязном бизнесе. Ну, пойдемте свяжем. мне не Ну, я тоже не волнует. То, у вас сейчас просто наручники оденем, повяжем. Я, я понимаю, давайте... Если я, будете, я, будете я. препятствовать. Пойдемте, поговорим с ним. Да сейчас, наверное, может, денег дадут. Чуть. Пацаны, спасибо. Илья, стой, куда Иду. ты? Они не заберут меня, пожалуйста. Ребят. Пошли, пошли, пошли, пошли. Давай куртку! <сосы> <сосы> <сосы> Есть фишка у кого-нибудь? Да, да, По-братски. Да. Мне просто на самом деле очень повезло, то что вы приехали, то что ну, я не, не ушел обратно, мне сказали в общем под предлогом то что забери там свои вещи Я сказал то что все мои вещи на мне и вышел в калитку Блядь, ты знаешь, я в лебе вообще не знаю, ты не сидишь? В тюрьме А ты не знал? Да он сидит. А он да, Знаешь где в этом в колонии под Владимиром? Понял? На Пу сел. Путин, Путин посадил Навального под Владимиром, на ну, сколько? Сел. <laughs> Насколько? Ну всегда да, видимо, ну пока пока дед живой. Там очень много ребят нам не добровольно, но сбежать оттуда ну невозможно. Мадин реабилитант ночью, когда был в ночном дежурстве, хотел сбежать, открыл окно, ершиком его поймали на этом. Посадили на стул, стул это когда ты просыпаешься, тебя садят на табуретку, ты сидишь до отбоя и ложишься спать и так 7 дней он сидел. На улицу на наперекуры выпускали, но я не в числе этих счастливчиков был, потому что не было ко мне доверия. Я курил в туалете. А что с кошкой будем делать? Не знаю. Она у моей мамы, надо ее забрать. Ты будешь думать, что с ней делать, окей? Да, конечно. Полицейские сказали то, что ты не несешь сейчас за себя ответственность, за себя ответственность тебя твоя мама, хотя не 21 год. Они сказали, что вот когда ты выздоровишь, тогда ну и выйдешь отсюда. Там средний срок про прохождения программы 9-10 месяцев. Если бы она не через колеску не вышла, то я бы ну, остался там. Влезаешь в веселицо, зависимость за полный душевный блоком. Всегда да, уйти Пульс, Пульс теряющий ритм ты, ты не найдешь выход Из абсурда по мира По битого стекла Идти никуда И научиться искренне Лишь ненавидеть волна Струйцы на глазах Москва не уснет никогда Этот сал для подружков на спидах по диспле